Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе четвертый вариант из сборника Ященко, Фипишного, ЕГЭшного на 36 вариантов от 23 -го года. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлесон. Давайте посмотрим задание. Площадь ромба равна 9, одна из диагонали в 8 раз больше другой, найдите меньшую диагональ. Дело в том, что площадь ромба в том числе можно вычислить по формуле. Половина произведения диагоналей. То есть, если у вас одна диагональ, Равна, даже не равна, давайте вот у нас площадь 9, одну из диагоналей мы возьмем за x, соответственно, вторая 8 раз больше, это будет 8x. Получаем 9 равно 4x квадрата, отсюда спокойно находим, что x квадрат это 9 четвертых, ну и в таком случае, конечно, получается, что x равен у нас плюс-минус 3 вторых, так как отрицательным длина быть не может, то конечно же остается просто 3 вторых. Поэтому 1,5 в ответ у нас и пойдет. Что дальше? Длина окружности основания конуса равна 6. Образующая равна 4, найдите площадь боковой поверхности. В чем смысл? Длина окружности у нас вычисляется по формуле 2πr. Где r это радиус основания. Так Площадь боковой поверхности конуса вычисляется по формуле PRL. R это радиус основания, L это образующая. То есть, если у нас 2 PR равно 6, то отсюда получается, что просто PR равно 3. В таком случае PR это 3, образующая равна 4. Ну и, соответственно, мы с вами получаем 12. Давайте посмотрим, попали в ответ. Попали. Дальше. Из районного центра в деревне ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 18 пассажиров 9 десятых, меньше 9 пассажиров 66 сотых. Надо найти вероятность того, что 9 до 17. В чем тут смысл? Понятие «меньше 18» у вас включает понятие «меньше 9». Соответственно, если мы возьмем вероятность попадания от 9 до 18 за x здесь у нас 9 десятых, здесь 66 сотых. То мы получим, что 66 сотых плюс x равно 9 десятых. В таком случае, чтобы найти x достаточно из 9 десятых, 66 сотых вычесть и получить ответ 0,24. Давайте запишем. Попали? Опять попали. Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут честный жребий, чтобы определить какая из команд начнет игру с мячом. Команду стартер по очереди играет с командами ротор, мотор и монтер. Как-то монтер выбивается. А найдите вероятность того, что стартер будет начинать только вторую игру. Для начала начнем. Для начала начнем. А теперь мы начинаем начинать. Для начала посчитаем количество исходов. Для этого количество исходов одного события. То есть вот у нас два. Либо начинает, либо не начинает. Возводим степень количества событий. То есть, у нас три игры, поэтому будет 2 в третьей. При этом вероятность, что он начинает только вторую игру, ну, то есть, вот если у вас есть первая, вторая, там, третья игра, это минус, плюс, минус, это всего лишь один исход такой. Соответственно, вероятность данного исхода у нас будет 1 к 8, что в свою очередь составляет 0,125. Записали то дальше решите уравнение. В чем тут смысл? Надо вспомнить, где косинус равен 1 и 2. Косинус у нас равен 1 и 2 в точках вида π на 3 плюс 2πn и минус π на 3 плюс 2πn. Соответственно, мы так и пишем, что аргумент, который под косинусом находится, равен плюс-минус π на 3 плюс 2πn. Но n принадлежит, это, конечно, лучше писать, чтобы потом не забывали. В таком случае обе части делим на π на 3, получаем, что 8x плюс 8 равно плюс-минус 1 плюс 6n. Следовательно, с одной стороны, если вычесть 8 с обеих частей, мы получаем так, минус 7 плюс 6n. С другой стороны, мы получаем минус 9 плюс 6n. И остается обе части поделить на 8 в обоих случаях. То есть, x будет равен... Минус 7 восьмых плюс 6 восьмых. Ну и соответственно минус 9 восьмых плюс 6 восьмых. Нам необходимо найти наименьший положительный корень. Конечно, вот я в прошлом варианте показывал, как это через неравенство решается. Здесь давайте по-другому поступим. Просто возьмем ближайшие числа от 0, то есть минус 1. Что получается? Минус 7 восьмых, минус 6 восьмых, например. Ну, это понятно, отрицательно не самое маленькое. 0 возьмем. Получаем минус 7 восьмых, возьмем единицу. Получаем минус 7 восьмых, плюс 6 восьмых, это 1 восьмая. Соответственно, так, наименьше положительный. то есть ну, давайте двойку возьмем. То есть минус 7 восьмых плюс 12 восьмых, это у нас минус плюс 5 восьмых. Не минус плюс, конечно же. Ну вот наименьше положительное для вот этого корня. То же самое с двойкой возьмем для второго корня. То есть будет минус 9 восьмых плюс 12 восьмых. Я просто в корень подставляю вместо n. -ки. Тут конечно же n должна еще быть написана. Что получается? Получается 3 восьмых. Ну понятно, что 3 восьмых меньше, чем 5 восьмых, это есть наименьше положительный. То есть в данном случае это 0,375 тысячных. Дальше найдите значение выражения. Наша задача здесь представить все в виде степени с одинаковым основанием. То есть вот пятерка в третьей степени как раз дает 125. Но не забываем, что 125 еще в степени 3 вторых было. Не 3 вторых, десятых. А дальше 25 у нас, это 5 в квадрате. ну 25 еще было в степени 3,3. Когда у нас возводится степень в степень, показатели степени перемножаются. То есть будет 5 в степени 9 шестых делить на 5 в степени 6 шестых. При делении степени с одинаковыми основаниями показатели степени вычитаются. То есть останется 5 в третьей. 5 в третьей это 125. Соответственно 125 в ответ и записываем. В седьмом на рисунке изображен график функции, на C-ABSYS отмечено 12 точек, в ответе укажите количество точек, в которых производная отрицательная. Ну вот так вот, функция отрицательная там, точнее, не функция, а производная отрицательная там, где функция убывает. Смотрим просто, где функция убывает, это вот 1 точка, 2 точка, 3 точка, 4 точка, 5 точка, 6 точка, 7 точка. Аж получается 8 точек. Сравниваем с ответом. И я потерял ответы. Ну вот, молодец. Да, нет, все верно, 8. Это будет правильный ответ. Наблюдатель находится на высоте h, выраженной в метрах. Расстояние от наблюдателя до наблюдаемой линии, выраженной в километрах. Вычисляется по формуле, на какой высоте находится наблюдатель, если видит линию горизонта на расстоянии 60 километров. Ну, что надо сделать? Давайте для начала просто подставим. То есть, 60 у нас равно 6400. На h делить на 500 и соответственно под корнем. Ну, нолики сократились. Дальше обе части возводим в квадрат, то есть 3600 равно 64h делить на 5. В таком случае, чтобы h найти, мы 3600 будем умножать на 5 и будем делить на 64. Ну В данном случае можно, конечно, посокращать там на 4 и так далее. Я сразу запишу конечный ответ. Я думаю, с арифметикой вы справитесь и без меня. Вот такой вот ответ получается. То есть 281,25 метра. Дальше. Заказ на изготовление 26 деталей первый рабочий выполняет на 6 часов быстрее, чем второй. Сколько деталей за час изготавливает первый рабочий, если известно, что он за час... На 6 деталей больше второго. Ну, давайте, вот у вас x деталей в час изготавливает первый рабочий. Соответственно, x минус 6 деталей в час изготавливает второй рабочий. В таком случае на заказ 216 деталей первый тратит вот такое вот количество часов. Второй тратит вот такое вот количество часов. И разница в часах 6 то есть если мы из меньшего, тот, который дольше работает, вычтем, точнее, из большего вычтем меньше, мы получаем те самые 6. Ну, обе части можно поделить на 6. Будет 36х минус 6, минус 36 делить на х. И все это хозяйство равно х минус 6. Тут придется приводить к общему знаменателю, то есть 36х минус 36х. Плюс 216 равно х в квадрате минус 6х. И у нас остается с вами, что х в квадрате минус 6х минус 216. И все это хозяйство равно нулю. Так, ну что у нас здесь можно сказать? Разность 6. Произведение 216. Ну, по тюрьме вето я, к сожалению, сходу так не подберу. Поэтому давайте помочим дискриминант. То есть будет 36. Плюс 864, что дает 900. В таком случае первый корень это 6 плюс 30 делить на 2, что дает 18. Ну, второй корень у нас получается меньше 0, что нас не устраивает. В таком случае 18 пойдет в ответ, а мы посмотрим следующее. Так, на рисунке изображен график параболы. Найдите ординаты точки пересечения графика функции с осью ординат. То есть нам фактически надо найти коэффициент c. Но тут не совсем понятно смещение, поэтому мы будем брать три точки. Вот раз точка, вот два точка и вот три точка. У первой так минус один, минус два, минус три, минус четыре, минус пять, минус шесть. То есть у нее координата минус шесть и два, три, четыре. Минус 7, здесь получается минус 8, 0. И здесь, соответственно, минус 4, минус 4. Так, смотрим, такие выбрал в прошлый раз такие. Ну, что тут, только подставлять функцию. То есть подставляем верхнюю. Получается 4 равно 36а минус 6b плюс c. Дальше 0 равно 64а. -6. Минус 8b плюс c. Ну и соответственно минус 4 равно 16a минус 4b и плюс c. Давайте спокойно из, получается, второго вычтем первое и третье. То есть если вычитаем первое, получаем минус 4 равно так, 64 минус 36 это 28a. Минус 2b. Теперь, если из второго вычтем третье, получаем 4 равно так, 64 минус 16 это 48. То есть 48а минус 4b. Ну, и одно из них оставим. То есть 0 равно там 64а минус 8b плюс c. Первое и второе. Давайте мы с вами. Ну, в принципе, можно сложить, можно не складывать. Давайте лучше умножим первое на 2. У нас получается в таком случае минус 8 равно 56а минус 4b. Для чего мы это сделали? Чтобы вот здесь тоже минус 4b такое же было. И вычтем из второго первое. Так, 4 минус минус 8 дает 12. 48... Минус 56а дает минус 8а. но ну а b, соответственно, не исчезает. Замуничтожает. То есть, а у нас равно минус 1,5. Теперь подставляем куда-нибудь, куда-нибудь. Ну, давайте подставим, соответственно, вот сюда. Что получается? 4 равно 48 на минус 1,5. То есть, это 48 до 24. Это 72. То есть, минус 72... Минус 4b. В таком случае b у нас равно... Так, 4 плюс 72 это 76. И 76 еще надо поделить на минус 4. Это минус 19. Так, пока совпадает. Надо посмотреть на всякий случай. А то я могу... Да, смотрите, совпадает. Не косячу. Ну и, соответственно, остается подставить в третье. То есть, 0 равно... Так, 64 на минус 1,5 это... 32, то есть это минус 96, минус 8 на минус 19, так, 80 до 72, это 152, и минус c. 96 минус 152 получается 56, то есть c в таком случае равен минус 56. С ответом совпадает. Да, здорово, как раз просто c. Это и есть ордината точки перечения оси у Y. Всегда абсолютно. Смотрим дальше. Найдите точку минимума функции. Ну, что надо делать? Находить производную приравнивать. То есть, что у нас есть? У нас есть такая штука: что производная натурального логарифма от какой-то функции есть. Единица делить на эту функцию на производную самой функции. То есть, у нас получается. 10 минус 1 делить на x плюс 11. Ну, на производную x плюс 11. Производная x плюс 11 это единица. И равно, естественно, нулю. То есть, 10x минус... Да, нет, плюс 110 минус 1 делить на x плюс 11 равно нулю. В таком случае, x равен минус 10,9. Совпало, совпало. Можно, конечно, начертить прямую, отметить полученную точку, то есть вот эти наши минус 10,9, расставить знаки, которые принимает наша функция, только не забыть, что вот здесь еще минус 11 будет. Там как раз получается плюс-минус, то есть наша производная, то есть функция убывала, стала возрастать, поэтому это и есть точка минимума. А нас и спрашивают точку минимума найти. Минус 10,9 записали. Дальше решите уравнение. Что мы видим? Во всех случаях у нас есть с вами 5 степени х. Не забываем, что, например, вот такое выражение, то есть 5 в степени х плюс корень из х минус 1. Мы с вами можем записать как 5 в степени х умножить на 5 в степени корень из х минус 1. Ну и соответственно, если раскладывать так каждый из каждой слагаемых с пятеркой, то мы получаем 5 в степени х вынесется за скобки, в скобках их останется 5. В степени корень из х минус 1 плюс 6 на 5 в степени минус корень из х плюс 1 минус 5, ну получается в первой. Также учтем, что 5 в степени минус корень из х плюс 1 можно представить как 5 в степени корень из х минус 1. Правда в минус 1. А минус 1, то есть она просто перевернет число. То есть станет 5 в степени корень из х минус 1 а в знаменателе. И в таком случае у нас получается 5 в степени х на 5 в степени корень из х минус 1 плюс 6 на 5 в степени корень из х минус 1 минус 5 равно 0. Обе части спокойно делим на 5 в степени x, потому что это число всегда положительное, то есть оно никак не влияет, нулем оно быть не может. И делаем замену, то есть вот у нас появляется замена. 5 в степени корень из x минус 1 равно y. Должно быть больше нуля. Получаем y плюс 6 делить на y минус 5 равно 0. Опять же придется приводить к общему знаменателю, то есть y в квадрате. Минус 5y плюс 6 делить на y равно 0. С учетом того, что мы написали на замене y больше 0, мы в выбираем, убираем, не паримся. И получаем два ответа на решение с заменой пока что. То есть у нас сумма корней 5 произведения 6. То есть корни будут 2 и 3. Делаем спокойненько обратную замену. Получается... 5 в степени корень из х минус 1 это двоечка. 5 в степени корень из х минус 1 это троечка. Тогда у нас получается, что с одной стороны корень из х минус 1 равен логарифму 2 по основанию 5. С другой стороны корень из х минус 1 равен логарифму 3 по основанию 5. Остается перенести единицу. Причем, в принципе, мы можем с вами единицу представить как логарифм 5 по основанию 5. Чтобы мы перенося, получили корень из x равно логарифм 2 по основанию 5 плюс логарифм 5 по основанию 5. Это будет логарифм 10 по основанию 5. И то же самое во втором случае. Только там уже получится 3 умножить на 5, то есть логарифм 15 по основанию 5. А дальше обе части спокойно возводим в квадрат. И у нас выходит, что x равен логарифм 10 по основанию 5. В квадрате и соответственно x равен логарифм 15 по основанию 5 в квадрате вот у нас ответы на пункт а теперь давайте посмотрим пункт б что-то было по моему да давайте я на всякий случай переверну я там оценку тоже делал а какую оценку я уже не помню а ну все понятно с чем я сравнивал в прошлый раз у нас дается две целых пятьдесят шесть сотых и вот этот корень не будет попадать то есть нам надо Проверить, а попадает ли вот этот корень в промежуток от единицы а да, до 2,56. Что мы сделаем? Мы сначала извлечем корень. То есть фактически нам надо проверить, а попадает ли вот такой корень от единицы до 1,6. При этом мы представим 1,6 как логарифм. 5 в степени 1,6 по основанию 5. То есть нам надо понять. Ну, единицу можем как логарифм 5 по основанию 5. То есть нам надо понять. 15 меньше, чем 5 в степени 1,6. То есть вот у нас поэтапно идет переход от одного к другому. То есть что надо понять. То есть 5 целых, так, 5 степени 1,6 это 5 в степени... Так, давайте 5 на 5 в степени 0,6. Поделим обе части на 5, то есть нам надо понять, меньше ли 3, чем 5 в степени 0,6. То есть это то же самое, что 5 в степени 3 пятых или корень пятой степени из 5 в 3, то есть 125. Если мы тройку возведем в пятую степень, мы получаем так, 3, 9, 27, 81, 243. То есть Меньше ли корень пятой степени из 243, чем корень пятой степени из 125? Понятно, что не меньше. Значит, все вот эти наши утверждения, они неверные. Значит, наш корешочек вот этот, он не попадает. Аналогично абсолютно идут рассуждения с десяткой. Там она попадет, я думаю, вы сможете самостоятельно сделать. Давайте посмотрим дальше. Вот оно, жесткое задание в прошлом варианте. Я обещал, что разберу не координатным способом эту задачу. То есть стандартными методами, которые вы проходите в школе. Ну вот, собственно, обещание-то я выполнил. Но вот глядя на рисунок в первый раз, может немножечко поплохеть. Ну какой есть, что ж теперь поделаешь. То есть у нас прямая пятиугольная призма. Высота 2 корня из трех, Треугольник BCD правильный. Со стороной 6. Так, давайте подписывать сразу. два корня из трех. 6 получается, да. На четырехугольник равнобедренная трапеция со сторонами АБ и ДЕ по 2. И, соответственно, БД 6 А Е 4. Ну, на рисунке хреново это видно, конечно же, но что ж поделать. То есть, на самом деле, если посмотреть на наше основание сверху, у нас получается приблизительно вот такой вот рисунок. То есть, 1, 2, 3, 4, 5. То есть, здесь идет А, Б, С, Д, Е. Ну и, соответственно, там наши данные уже есть. Теперь, нам надо доказать, что плоскости СА1, Е1, СА1, Е1, не пропустить бы. Ну да. И АЕД1, они перпендикулярны. Но вот с АЕД1 все легко и просто. То есть мы можем написать, что плоскость АЕД1, которую рассматривается, то же самое, что плоскость АЕД1Б1. То есть здесь сложности нет. Почему так происходит? У нас есть свойство. Если две параллельных плоскости пересекаются третьей плоскостью, то линии пересечения будут параллельны. Смотрите, у вас верхнее основание, нижнее, они параллельны. Плоскость пересекает нижняя по прямой АЕ, а верхняя в точке D1. То есть, соответственно, сразу можно сказать, что из D1 пойдет прямая линия пересечения, то есть, которая параллельна АЕ. Но АЕ параллельно BD, соответственно, BD параллельно B1, D1. Вот мы получаем плоскость. Теперь немножечко посложнее у нас идет с построением плоскости вот этой C1, E1. Вообще, на рисунке она у меня есть, эта плоскость. Я сразу ее подпишу чтобы вы могли смотреть c D2 e 1 a 1 получается B2 это вот эта наша плоскость конечно же вот но ну, обозначение пяти буквами плоскостей это мовитон небольшой но в принципе чтобы вы понимали кто есть кто здесь надо сказать теперь как я все это дело построил Ну вот смотрите. Нам необходимо было понять, в каких точках, а именно вот это точки D2 и B2, у нас с вами пересекаются боковые ребра DD1 и, соответственно, BB1. Сделалось очень достаточно легко и просто. Я взял M1 и M, это середины, соответственно, A1, E1 и AE. И построил через них, соответственно, плоскость. Так, только давайте мы всякие равно не будем писать лишний раз. Построил плоскость ММ1С1С. ММ1С1С. Что я получаю сразу? Я получаю, в принципе, что М1С1, она пересекает b 1 д 1 В1Д1 в точке L1. Аналогично МС пересекает BD в точке L. Что получается? Получается, что L, L1 это у нас линия пересечения плоскости мм 1 c 1 и, соответственно, линия пересечения плоскости BD, D1, B1. Но при этом, если я возьму M1C1, м 1 M1, c 1 ой, 1 c простите, это у нас как раз линия пересечения Давайте я вот так обозначу. Линия пересечения MCC1 плоскости и, соответственно, нашей плоскости CE1A1. CE1A1. В таком случае, если мы проведем, найдем точку пересечения L1L и м 1 c то есть это вот точка Q, точнее не так. Хотя нет, в принципе, все верно. А, то есть, M1C, она пересекает L1L в точке Q. И в таком случае у нас получается, что точка Q является точкой пересечения. То есть, это точка пересечения плоскости CE1A1. И, соответственно, плоскости BDD1. Вот так аж. DD1. И в таком случае, так как наша плоскость, вот эта первоначальная CE1A1, проходит через прямую A1E1, это прямая, параллельно прямой BD, через который проходит плоскость BDD1, то наша плоскость, соответственно... C, Е1, А1 пересечет плоскость БДД1 по прямой параллельной А1Е1. Вот так вот выходит. Ну и то есть, соответственно, получается, что через точку Q я строил прямую. Так, прямую. Прямая параллельная a 1 е 1 И эта прямая как раз у меня получилась... B2, D2. Где B2 и D2, это, соответственно, точки пересечения B1 и DD1. Ну, а дальше просто соединяем. И вот построение нашей плоскости. Вот так вот достаточно гемороненько немного. Но, в принципе, нормально. Дальше давайте сразу добавим все тут наши вспомогательные построения. Их дофига. То есть здесь у нас вот точка L. Здесь у нас с вами точка M. Так, получается так. И по-хорошему мы сразу начертим М1С1С. Давайте опустим. Так, ну вот у нас будет с вами сечение наше. То есть, минус построения вот всех вот этих, это в том, что вам необходимо очень много вспомогательных рисунков делать. С1С. Так, у нас проходит с вами М1С, у нас с вами проходит ЛЛ1. Вот так вот, да? Здесь получалась точка У. Ну и вообще нам с вами понадобится МЛ1. МЛ1 это элементарно строилось в сечении нашем АЕД1Б1 прямая. Для того, чтобы понять, где пересекутся прямые М1С и, соответственно, сечение АЕД1. То есть, она вот так идет. Вот здесь получается точка. Так, на рисунке у меня F. Через точку F как раз проходит вот это XY. Это линия пересечения наших сечений. Вот такая вот бельберда получилась. Хорошо. Теперь нам необходимо доказать, что плоскости, по-моему, перпендикулярны. Да, да, перпендикулярны. Как мы это будем делать? То есть, надо понимать, что... Сейчас такой бред прозвучит. Ну ладно, CM1 это вид плоскости сбоку. <laughs> вот такая вот ерунда выходит. ML1 это вид плоскости другой сбоку. Это если вы, как бы это сказать даже. Ну вот, бывает лист бумаги, плоскость возьмете. Вы же можете лист перевернуть и посмотреть. Он у вас в линию свернется. Ну не свернется, он будет выглядеть как линия. Вот это примерно то же самое. А, смысл в чем? Если мы сейчас с вами докажем, что L 1 Перпендикулярен, например, так плоскости соответственно CE1, A1, CE1 A1, а при этом, например, Q M1 перпендикулярно плоскости АE. Какая у нас там буковка D1, а потом еще доказываем, что F L1 перпендикулярно Q M1, то есть вот эти три пункта мы с вами докажем, то все то мы получаем, что плоскости перпендикулярны. То есть раз перпендикулярны к плоскостям, между собой перпендикулярны, то есть по факту нормальные векторы, то и сами плоскости в том числе будут перпендикулярны. То есть у нас с вами выйдет вот такая вот загогулина. ЕА1 перпендикулярно, а д 1 как мы это с вами будем доказывать? Ну, во-первых, чтобы доказать, что прямая перпендикулярна плоскости, нам надо найти две пересекающихся прямых в этой плоскости, которым будет перпендикулярно прямая. Если мы это находим, все, нам круто, нам повезло. Давайте смотрим на FL1. Ну, первое, что можно сказать. У нас с вами XY получилось параллельно BD. Соответственно xy перпендикулярно mcc 1 То есть, давайте. XY она перпендикулярна mcc 1 плоскости. Раз она перпендикулярна плоскости mcc 1 она будет перпендикулярна любой прямой лежащей в этой плоскости, в том числе двум нашим прямым. То есть перпендикулярно F L1. И соответственно XY перпендикулярно F M1. Все, то есть, по одной прямой мы получили. Теперь вторую надо какую-то найти прямую. Ну, вот как раз вторую прямую мы сейчас с вами будем и доказывать. Что у нас с вами есть? У нас есть размеры А, Б, Д, по 2. То есть, здесь 2, здесь 2. При этом боковое 6. Да? Угу. 6, а Е получается 4. Ну, в принципе... А, ну еще есть боковое ребро 2 корня из 3. То есть, вот здесь 2 корня из 3. Сейчас будет хреново гора теорем Пифагора. То есть, нам для начала надо найти длину отрезка МС. Ну, что получается? Ну, для начала находим МЛ. Это высота в равностороннем треугольнике. То есть, достаточно взять СД и умножить на синус угла СДБ. То есть, это будет 6 на корень из 3 на 2. Это 3 корня из трех. 3. Дальше проведем там какие-нибудь вспомогательные прямые. Вот здесь перпендикулярное стандартное построение в равнобедренной трапеции. для высоты. Какими там я буквами? Я буквами RZ обозначал. То есть понятно, что RZ в таком случае равно AE. Следовательно, это 4. В таком случае BR у нас равно ZD по единичке. И мы можем найти там... АР по теореме Пифагора, то есть это АВ, то есть 2 в квадрате минус, соответственно, БР, 1 в квадрате. Ну, в общем, мы с вами получаем корень из трех. И вот вам, пожалуйста, что вся МС это 4 корня из трех. Так, получаем 4 корня из трех. При этом, что мы можем сказать? У нас вот здесь корень из трех, а вот здесь 3 корня из трех. То есть мы уже видим простейшую вещь что, например треугольник м1 l1 f м1 l1 f он подобен треугольнику м1 f так мfc точнее мfc при этом коэффициент подобия у них то есть м1 l1 относится к mc как корень из 3, корни из трех 4 корня из трех это как 1 к 4. следовательно можно сказать что м1 f Будет составлять если 1 к 4, то есть одна часть 4 части всего 5 частей. То есть это будет 1 пятая от m1c. М1С мы можем найти по теореме Пифагора. То есть m1c равна 2 корня из трех в квадрате плюс 4 корня из трех в квадрате. То есть получается у нас 4 на 3 плюс 16 на 3. Это 12 до 48. 60 что ли там? Ну блин. Я сейчас даже не найду. По-моему 60. Да? Да. Я молодец. 60. В таком случае. М1Ф у нас. Сколько получается? 1 5. То есть корень из 60 делить на 5. Аналогично мы можем найти. ML1. То есть, это будет 2 корня из 3 в квадрате, соответственно, плюс корень из 3 в квадрате. Опять же, 4 на 3, 12 плюс 3, это корень из 15. И тогда FL1 у вас будет корень из 15 на 5. В таком случае, косинус угла M1FL1, M1FL1, он вычисляется как M1F в квадрате, то есть это 15 плюс, соответственно, так, только M1F. Нет, нет, нет, 15 сказал, написал, конечно, бред. Так, это 60 делить на 25, то есть это вот это в квадрате. Дальше FL1 в квадрате, то есть плюс 15 двадцать и минус m1l в квадрате, то есть минус 3. Ну и соответственно делить там на 2, корень из 60 делить на 5, умножить на корень из 15 на 5. Да, Это в принципе не важно. Дело в том, что у нас в числителе 0 получается. То есть мы получаем 0. Отсюда можно сказать, что угол m1fl1 равен 90 градусов. Все, в принципе, мы тем самым доказали, что м 1 f перпендикулярно FL1. А так как они взаимно перпендикулярны, и у нас есть еще перпендикулярность вот здесь, то вот, пожалуйста, вот это все и получается. Можете сразу после этого писать и не париться. Вот такое вот нехилое доказательство для пункта А. При этом для пункта Б все достаточно просто. Дело в том, что для того, чтобы найти объем C, A, E, D1, B1, у нее получается основание A, E, D1, B1, то есть пирамида, а вершина C. То есть вам достаточно площадь A, E, D1, B1 соответственно, умножить на 1 третью, ну, потому что объем пирамиды 1 третья от площади основания на высоту и на высоту. Но дело в том, что высота здесь, раз перпендикулярность мы уже доказали, это как раз CF. То есть, у нас получилось, что FM1, она перпендикулярна плоскости AED1B1. Понятно, что FC тоже будет перпендикулярна плоскости. Дальше. Площадь AED1B1 тоже, в принципе, найти особо-то не тяжело. Так мы, естественно, перевернем. А то я сейчас тут понахожу. Да. Ну, что мы будем делать? Можно, конечно, все это стереть, потому что это нафиг нам сейчас больше не нужно. А можно и не стирать. Ладно, пока стирать не будем. Во-первых, нарисуем наше основание. То есть, нашу плоскость. Какая там у нас? А, Е, Б1, а, Д1. То есть, снизу АЕ. А, а здесь получается... Правильно? Рисунки совпадают? У меня, да, совпадают. Д1, Б1. При этом у нас получается здесь 6, здесь 4. Причем надо найти АВ1 и ЕД1, они находятся крайне легко по терем Пифагора. У вас здесь два, здесь два корня из трех. То есть по 4 да, соответственно 12, это корни 16, то есть они получаются по 4. То есть, здесь 4, здесь 4. При этом наша высота пирамиды FC это фактически в 4 раза больше, чем М1Ф m1F у нас найден. Это 60 корней из 5. То есть там будет корень 60, точнее на 5. То есть корень 60 делить на 5 умножить на 4. Ну, все, опять же, проводим там высоты. Получаем, что у вас здесь отрезок 1, здесь у вас отрезок 1. 4 в квадрате минус 1 в квадрате это корень из 15. И остается найти объем. То есть, объем будет 1 треть площадь основания, а площадь трапеции у нас полусумма оснований на высоту. И, соответственно, умножить на высоту нашей пирамиды. Это 4 на корень из 60 и делить на 5. Вот такая вот загогулина выходит. Что получается? 1 треть. Так, 4,6 это дает 5. Корень из 15. Корень из 60 можно представить как 4 на 15. То есть это 2 корня из 15. То есть 8 корней из 15. Делить на 5. Так, здесь сократилось. Корень из 15 на из 15 это 15, соответственно на 3 сокращается, 5, 8 на 5 это 40. Совпало с ответом? Совпало. То есть пункт Б решается в 3 действия условно, вот чтобы доказать пункт А приходится немножко пострадать геморрой. Но раз обещал, вот я вам показываю, да, есть вот такой вариант, если вы самостоятельно сможете его сделать, в принципе он не тяжелый. Правда он не тяжелый, но вот когда вы первый раз построите вот это, вам скорее всего станет плохо. Если вы, конечно, никакой не ботаник зубрил, но лично у меня в 11 классе поплохело бы одного вида, я бы сказал, не, не, я такое решать не буду и пошел бы дальше. Давайте посмотрим 14 задание. Что у нас тут есть? У нас есть логарифм, мы еще и под логарифмом. На самом деле в этом вообще ничего страшного. Что нужно понимать? Нужно понимать, в каком диапазоне лежит тангес 0,9. Как это делается? Вот смотрите, мы знаем, что π приблизительно 3,14. В таком случае мы можем сказать, что π на 3, она у нас с вами приблизительно равна 3,14 делить на 3. А это число больше единицы. Аналогично мы можем сказать, что π на 4 приблизительно равно 3,14 делить на 4. А это число у нас с вами... Меньше чем 0,75. Следовательно, получается, что тангенс 0,9 он лежит в диапазоне от тангенса π на 4 до тангенса соответственно, π на 3. Что в свою очередь от единицы до корень из трех. В таком случае наше основание больше единицы, поэтому мы спокойно убираем. То есть, единственное, предварительно мы учитываем, что 0 можно представить как логарифм единицы по основанию тангенс 0,9. И получаем, что логарифм x квадрате минус 2 по основанию 1 1,4 должен быть меньше либо равен 1. Но так как он логарифмируется, то у вас вот эта часть должна быть обязательно больше 0. Соответственно, добавляем. Что дальше делаем? Ну, опять же, 0 мы с вами можем представить как логарифм единицы по основанию 1 четвертая. Единицу мы можем представить как логарифм 1 четвертая по основанию 1 четвертая. И снова убрать логарифмы. Но в этот раз у нас основание оно меньше единицы. То есть, когда мы будем убирать логарифмы, мы должны знак поменять на противоположный. То есть, получается, единица х квадрате минус 2. Соответственно, и 1 четвертая. Да, по-хорошему, конечно, кто-то скажет: ну, у вас же вот тут тоже идет логарифмирование, следовательно, x квадрате минус 2 должно быть больше нуля. Но вот уже из вот этого равенства нашего, то есть вот этого, у нас уже выходит, что х квадрате минус 2 больше, либо равен 1 четвертой, то есть автоматически больше нуля. То есть избыточные условие вы можете написать, вам ничего знать не будет. Ну, нафиг его лично раз писать, как говорится. Так, то есть мы получаем, что 9 четвертых меньше, чем x в квадрате, меньше либо равно, соответственно, 3. Соответственно, 3 вторых меньше, чем модуль x, меньше либо равен корень из 3. В таком случае x принадлежит, то есть у нас от... Так, так, так, так, так, так, так. Ну, знаки, естественно, я немножко напутал. Вы будьте повнимательнее. У нас в другом порядке они находились. То есть, вот здесь они вот так были. От минус корень из трех до, соответственно, минус три вторых. И от, получается, три вторых до корень из трех. Вот, в принципе, все решение. Достаточно простое задание. У кого с модулями проблемы, просто, ну, представьте, вот у вас другие числа, возьмите, модуль x, то есть число, которое всегда станет положительным, больше 2. Ну, понятно, что если вы возьмете число больше двух, оно под модулем даст больше двух. А если возьмете еще меньше, чем минус 2, то есть минус 3 под модулем дает больше двух, больше. То есть это простые рассуждения, я думаю, вы справитесь. В пятнадцатом задании в июле Борис планирует взять кредит в банке на некоторую сумму. Банк предложил два варианта кредитования. Кредит на три года по 10%. Так, выплачиваются равные суммы тремя платежами. Кредит на два года под 16%. Опять же, равные суммы последний гасит. По первому варианту кредитования ему придется выплачивать на 353 1740 рублей меньше, чем по второму. Не сила так. То есть, за три года вы выплатите меньше, чем за два Грабеж, я бы сказал. Какую сумму планирует взять в кредит? Ну, давайте. Вот S. Давайте. 1000 рублей. Это наша, это наш кредит. Записали. X первое Это выплата. Каждая выплата, получается, в первом варианте x2 соответственно каждая выплата во втором варианте r1 это ставка 10 процентов сразу сделаем вспомогательную k1 это единица r1 на 100 то есть фактически это 110 сотых или 11 десятых. И R2 это, соответственно, 16%. В таком случае K2 это 1 плюс 16 сотых. Это 116 сотых или 29. Получается сотых. 29 же там выходит. Давайте на всякий случай глянем, чтобы у нас не возникло ошибки. Да, 29. Только не сотых, а 25 конечно же, мы на 4 сократили. Что получается? Вот посмотрим первую схему. Вот у вас долг был S. На него начисляется процент R, то есть после года. То есть S плюс SR на 100. Вот если вы отсюда S вынесете, вы получаете S на 1 плюс R на 100. То есть как раз R1, все-таки R1 брали. Получаете SK1. Это сумма долга с учетом начисленного процента в первый год. Дальше что происходит? Дальше выплачивается x1 и вот он долг на начало второго. А далее по схеме на долг начисляется процент. То есть сумма долга с учетом начисленного процента такая. И у вас выплачивается еще раз. И соответственно на эту сумму начисляется процент выплачивается третий раз, и все, вы банку ничего не должны. То же самое со вторым, только там два раза. То есть, там получится с в квадрате минус x на k2 минус так, x2 только, да, x2 равно 0. Мы в первом случае можем x1 выразить. Что получается? То есть, если мы раскроем скобки, у нас будет СК 1 в кубе минус к 1 в квадрате минус x, только 1, так, x 1К1 минус x1. Если х1 вынести за скобку, будет SK1 куб делить на К1 квадрат плюс К1 плюс 1. Аналогично абсолютно можно поступить со вторым. То есть у нас x второе получается с 2 квадрат на К2 плюс 1. Вот наши выплаты. Единственное, мы помним, что здесь выплаты здесь две выплаты и вот переплата между ними вот такая то есть мы можем написать что 2 с к2 квадрат на к2 плюс 1 минус 3 с к1 куб на к1 квадрат плюс к1 плюс 1 и вот это все равно 353,74 тысяч рублей. К сожалению, больше тут особо ничего не сделаешь. То есть, придется подставлять, придется много считать, придется все это... Ну, это сплошные страдания, но вот какие есть, такие есть. Единственное, что я могу вам посоветовать, когда вы будете на экзамене, считать все в обыкновенных дробях. То есть... Вы когда подставите, ну, что вообще еще можно сделать? Ну, S вынести, то есть, вот вы S вынесли, у вас осталось, так давайте отсечем, 3 к 1 в кубе, то есть, у вас 11 десятых, соответственно, в кубе, на 11 десятых в квадрате, 11 десятых плюс 1. Здесь 2, 29, 25 в квадрате, Внизу 29,25 плюс 1. И равно это 3, 5, 3 и 74. Ну, что можно сделать? В принципе, при особом желании можно сказать, что десятка это 5 на 2 в кубе. Это, то есть, 5 в третий на, на 2 в третьей. 25 это 5 в квадрате, в квадрате четвертый. То есть, 5 в кубе вынести. Дальше, опять же, к общему знаменателю, в знаменателе привести, там 100, там 25, 25 вынести, посокращать. То есть, немножко применять свойства арифметики. Но это максимум, что отсюда выжить И в любом случае, в один прекрасный момент вы получите, офигеть, какие большие числа. Вот примерно так и будет. И вот после всех подсчетов, если вы посчитаете, конечно же, вы получите ответ. Я его спешу, потому что ну, арифметику я не хочу просто показывать деление столбиками, по-честному я считал все на калькуляторе, ну, скажем так, я не вижу смысла давать подобные задания именно на то, чтобы вы считали без калькулятора. Если вы смогли вот эту штуку выразить, то есть, вы показываете, что смысл задания вам известен. То есть, вы в нем разбираетесь. А вот эти деления столбиком, ну, пятиклашкам давайте, пусть они считают. Конечно, они такое не посчитают, скорее всего, нормально. Если посчитают, у них займет это огромное количество времени. Но, в принципе, мы в одиннадцатом, у нас арифметика должна стабильно работать. Давайте дальше посмотрим. Удивительно, но остались самые легкие задания, по-моему, из второй части. А что у нас с вами есть? Дайте немножко камеру поправлю, только у меня есть подозрение, что я не в центровке сижу. Да, вот, теперь я в центровке сижу. Четырехугольник со сторонами BC14 AB и CD вписан в окружность радиусом 25. Докажите, что прямые BC и AD параллельны. Было бы клево, если бы это был прямоугольник. Вот вообще кайф. И ничего не надо доказывать. Сказали, это потому что, потому-то. Так, раз, в этот раз сразу построим вот таким макаром, потом объясню, зачем построили таким макаром. А, Б, С, Д. Соответственно, здесь 14, здесь по 40. Радиусы по 25. Там, центр за О. Возьмем, возьмем. Что будем делать? Ну, в принципе, опять то же самое. Продолжили, пересеклись они в точке М. Что можно сказать? В принципе, можно сказать, что угол АБС плюс угол АДС в сумме 180, так как четырехугольник вписан. Угол АБС плюс угол МБС. 180, так как они смежные. Отсюда получается, что угол МВС равен углу АДЦ. При этом у нас угол М общий. Соответственно, из равенства двух углов треугольник МВС подобен треугольнику МАД. Раз они подобны, то можно говорить, что МВ относится к МД. Кстати, это можно было еще из свойств секущих сказать МЦ к МА. Пусть здесь Х, пусть здесь y. Поэтому мы получаем с вами сразу, что x относится к y плюс 40, так же как y относится к x плюс 40. Следовательно, получается Х квадрате плюс 40Х – Равно y в квадрате плюс 40y. Переносим все в левую часть. Раскладываем по разности квадратов 2. А во-вторых выносим 40 за скобку. 40x минус y равно 0. В таком случае у нас появляется одинаковая скобка x минус y. А здесь x плюс y плюс 40 равно 0. Понятно, что вторая не может равняться 0, так как x y это положительное число. Соответственно, х равно y, следовательно, треугольник MBC равнобедренный. В таком случае выходит, что угол MBC равен углу MCB, и он в таком случае равен углу ADC. А это говорит о том, что BC Параллельно АД. Вот, в принципе, доказательства для пункта А. Теперь доказательства для пункта Б. У нас с вами есть еще радиусы. Давайте их проведем. Радиус 1, радиус 2. Здесь по 25. То есть, здесь 25, здесь 25, там 25. Короче, везде 25. Что мы с вами можем сделать? Нам необходимо найти АД. Как мы найдем? А, мы найдем вот так вот. Давайте проведем вот здесь АС. Дело в том, что треугольник АБС вписан в ту же самую окружность. Следовательно, если я возьму вот этот уголочек за альфа, я могу сказать по теореме синусов, что синус альфа равен bc, то есть 14, делить на удвоенный r, то есть на 50. То есть это 7,25. Сразу, кстати, можно найти косинус альфа. По основному трогенетическому тождеству это 24,25. Хорошечно. Если я возьму вот этот за бета, то я могу сказать, что синус угла бета это 40. То есть в данном случае это CD. Там, да, 40 делить на удвоенный радиус, то есть на 50, это 4,5. Следовательно, сразу сказать, что косинус бета в данном случае 3,5. Нам с вами необходимо найти АД. Да? Угу. Как мы это можем с вами сделать? В принципе, у нас известно так, 40, они противоположные. Да, наверное, давайте так и сделаем. Мы найдем сейчас с вами... Косинус угла БАД. Да. То есть, косинус угла БАД это то же самое, что косинус угла альфа плюс бета. Это значит, косинус альфа косинус бета минус синус альфа синус бета. Ну что ж, подставляем, что у нас косинус альфа. Это 24,25 альфа. На косинус бета на 3 пятых минус 7 пятых на 4 пятых. Что выходит? Выходит у нас 72 минус 28 125. То есть это 44 двадцать Давайте на всякий случай посмотрим. Да, 44 двадцать ну и в принципе, что остается? Если бы мы вот так провели высоту здесь, то мы смогли бы найти через косинус, давайте, h. h у нас же не было буквы? Нет, не было. То есть, мы можем найти а, AH. Для этого надо а, умножить на косинус угла какого-то, БАД. То есть, это 40 умножить на 44, 125. Правильно я пишу? Да, правильно, то есть 14,8. Но в таком случае АД. это у нас будет BC. Но опять же, если бы мы в такую высоту еще провели, там L, вот это было бы 14, а вот это такое же, как AH. То есть 14 плюс дважды на 14,08, что в свою очередь дает 28,42,16. В принципе, все совпало, совпало в очередной раз. Дальше, дальше необходимо найти все значения а, при каждом из которых уравнение имеет единственный корень. Что у нас тут есть? У нас есть сверху логарифм, снизу у нас есть радикал. Все плохо. Ну ладно. Во-первых, дробь равна нулю, когда числитель дроби, я все время пытаюсь посмотреть почему-то не в ту камеру, когда числитель дроби равен нулю. Логарифм у нас равен нулю, если то, что логарифмируется, равно единице. То есть так и пишем, что 6х квадрате плюс 16 ах плюс 7x плюс 8 а квадрат плюс 2 а минус 2 равно 1. При этом 4 минус 3. 3а минус 2х должно быть строго больше нуля. Вот такая вот система должна иметь единственный корень. Почему так? Кто-то скажет, то, что логарифмируется, должно быть больше нуля. Ну да, должно быть больше нуля. Только вы к единице уравниваете. Единица автоматически больше нуля. Кто-то скажет, что под коренное выражение должно быть больше либо равно нулю. Должно быть, но оно во знаменателе, поэтому равно нулю быть не может. Вот, соответственно, мы получаем. Что дальше делать? Дальше необходимо выполнять группировку. То есть мы переносим эту единицу сюда, получаем 6х в квадрате, х и группируем. То есть x, соответственно, 7 плюс 16а. Дальше, что у нас там выходит? Ой, что-то у меня, оказывается, слишком близко рука находится. Ну да ладно плюс 8а в квадрате плюс там, 2а минус 3. То есть мы получаем квадратное уравнение. Что нам надо сделать? Нам, естественно, необходимо расписать дискриминант. То есть дискриминант будет равен 7 плюс 16а в квадрате минус 4 на 6 на вот эти 8а в квадрате плюс 2а минус 3. Если вы раскроете скобки, приведете подобные, то на выходе вы получите 64а в квадрате. Так, сразу спишем, чтобы немножко сократить решение. 176а да, плюс 121, что в свою очередь равно 8а плюс 11 ну а теперь какие моменты, когда у нас может быть один корень? У нас может быть один корень, когда само квадратное уравнение имеет один корень, при этом он попадает в условие. Второй момент, когда квадратное уравнение имеет два корня, но один из корней не попадает в условие. Поэтому мы пишем, ну то есть первое наше условие. То есть дискриминант равен нулю. Дискриминант равен нулю, то есть а равно минус 11 восьмых. В таком случае наш корень был бы минус b делить на 2a. То есть, минус 7 минус 16а делить на 12. Дальше тут необходимо подставлять значения, которые у нас есть. То есть Да даже не обязательно подставлять. В чем смысл? Корень-то у нас вот известен. Если он будет попадать вот в это условие, то все здорово. То есть, у нас получается, что 2х должно быть меньше, чем 4 минус 3а. То есть... Минус 7, минус 16а делить на сколько? На 6 должно быть меньше, чем 4, минус 3а. На 6 умножим. Минус 7, минус 16а. Меньше, чем 24, минус 18а. Соответственно, 2а у нас меньше, чем 31. Попал. Да, все здорово, смотрите, попал. Меньше, чем 15,5. Ну, понятно, что полученный вот в минус 11,8 меньше, чем 15,5. То есть, это значение а у нас подошло. Все хорошо. Теперь смотрим второй вариант. То есть, какие бы у нас были корни. То есть, если бы дискриминант был больше нуля, то первый из корней получался бы... Так, минус b, где наша b там? Ага. Минус 7, минус 16а. Плюс 8а плюс 11. И делить все это на 12, да? на 12. Второй корень был бы минус 7 минус 16а. Минус 8а минус 11 делить на 12. То есть в первом случае получается минус 7 плюс 11 это 4. Вот так, 4 минус 8а. То есть 1 минус... 2а делить на 3. Совпало? 1 минус 2а. Шикарно. Во втором случае минус 24 минус 18. То есть это минус 4а минус 3 делить на 2. Совпало? Угу. Совпало. Вот теперь давайте посмотрим, когда эти корни существуют, чтобы потом исключение сделать. То есть у нас с вами должно выполняться вот это условие. Что х меньше чем 4 Минус 3а на 2, да? Ну, подставляем, то есть 1 минус 2а делить на 3 должен быть меньше, чем 4 минус 3а делить на 2. И аналогично, минус 4а минус 3 делить на 2 должен быть меньше, чем 4 минус 3а делить на 2. Так, в первом случае у нас 2 минус 4а меньше, чем 12 минус 9а. Во втором случае минус 8а минус 6 меньше чем 8 минус 6а. То есть получаем мы 5а меньше 10 и соответственно 2а больше чем минус 14. Да, да все верно. Соответственно... А меньше 2, а больше минуса 7. Но в чем смысл? У нас же с вами именно существование корней дает. То есть, если взять а меньше 2, то у нас существует корень какой? Давайте вот здесь x первое типа и х второе, чтобы подписать можно было. То есть, x1 существует. Возьмем больше минус 7, у нас х 2 существует. То есть, вот на этом промежутке у нас существует оба корня, а нас это не удовлетворяет. Поэтому а будет принадлежать от минус бесконечности до минус 7 включительно. Почему включительно? Потому что в минус 7 все-таки х2 еще не существует. И от 2 включительно для плюс бесконечности, двойка также включается. И еще плюс ко всему минус 11 восьмых. Вот такое вот решение. По-моему, это задание гораздо легче, чем стереометрия была. Хорошо. Дальше. Все члены конечной последовательности являются натуральными числами. Каждый член этой последовательности, начиная со второго, либо в 8 раз больше, там, либо, соответственно, в 8 раз меньше. И в сумме они 40-40 дают, то есть 4040. Да, да. Может ли из трех членов состоять? В принципе, опять же, расписывал я. Ну, давайте, вот, в пункте А все достаточно просто. Я, например, подобрал такую последовательность. Я увидел, что, ну, как бы, 4040 делится на 10. То есть, А1 последовательность, потом 8А1, потом снова А1. То есть, в таком случае мы получаем сумму трех членов, это 10А1. Они равны 440. То есть, если А1 у нас будет 404, то мы получаем то есть последовательность вида 404, там, сколько там, 32, 32, 8 же раз больше, да, и 404. И вот, да, вполне такое возможно. Второй момент, из четырех членов. В принципе, я расписывал определенную штучку и получалось как? Во-первых, если мы возьмем 400, 4040, это 2 в 3 на 5 и на 101. Понятно, что когда мы получаем уравнение какого-нибудь вида К, а первых, чтобы равнялось вот этом 4040, там кашечка должна быть из множителей вот 2 в кубе, пятерку там или 101 из них как-то состоять. При этом, что у нас по последовательностям может быть? То есть, в принципе, вот если я беру последовательность, есть, вот первый член, то есть, а первое, что я могу получить? Я могу, в принципе, получить, что у меня будет... 8 о а первых то есть 8 раз больше или соответственно 8 раз меньше отсюда я могу опять взять в 8 раз больше или 8 раз меньше соответственно получить а первое отсюда я могу взять в раз больше это 256 или 8 раз меньше то есть 8 а первых тут тоже как бы 8 раз больше в 8 раз меньше. Аналогично рассуждаем. Здесь можно взять в 8 раз больше, в 8 раз меньше. Здесь опять же 8 раз больше, в 8 раз меньше. То есть, а первое делить на 8. Ну и соответственно здесь... Опять же, в 8 раз больше и в 8 раз а, меньше. К чему я это все расписал? Чтобы вы поняли, что есть определенная закономерность. Если мы начнем складывать, то есть сумму членов, то есть у нас фактически 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 различных случаев получается, то мы что на выходе получаем? Какие суммы? Мы получаем в первом случае 329 А1. Так. Во втором случае, сразу, чтобы долго не тянуть, там, 16, 60, 81, то есть, 81А1. И дальше мы получаем с вами 18А1. И все, в принципе, остальные суммы, они будут так или иначе, 329, 81 или 18. То есть, здесь у нас получается там А1, 8, А1. То есть, фактически, вот, давайте следующую последовательность посмотрим. Она у нас выглядит вот таким макаром. А1 на 8. Но если бы мы суммировали вот эту штуку, мы бы на 8 умножали. То есть мы получили 8 А1. Там соответственно 64 А1. Так, опять же 8 А1 и А1. То есть мы фактически получили бы штучку 8, 64, 8 и А1 от на вот эту похожую. То есть мы бы с вами на выходе имели бы 81а первых делить на 8 получается. Ну и все остальные так или иначе, если посчитать, мы в любом случае получаем множитель 329, мы получаем множитель 81 и 18. 18 это 3 в квадрате на 2. Как понимаете, вот здесь нету тройки. Не подошло бы. 81 это вообще 3 в четвертый. На А1. Опять же, просто мы бы не поделили. Ну, а 329, там тоже, опять же, по-моему, вообще то простое число. Хотя могу сейчас ошибаться. Но когда я считал, у меня тоже не получалось. То есть, смысл в чем? У нас не получается разбить на множители, из которых состоит наша 4040. Поэтому нет, такой вариант невозможен. И остается пункт б Какое наибольшее количество членов последовательности может быть? Что тут? Тут тоже простые рассуждения. Понятно, что чем меньше членов последовательности, тем их больше. А какие у нас есть возможные варианты? Возможные варианты. 1, 8, 1, 8 и так далее с последним числом 1. 1, 8, 1, 8 с последним числом 8. Ну и, конечно же, 8, 1, 8 и так далее с последним числом 1. И то же самое с последним числом 8. Это самые такие возможные варианты меньше. Опять же, здесь у нас идет n умножить на 8, то есть n восьмерок. И, соответственно, n плюс 1 единиц. То есть, это вот сумма. Здесь у нас идет n восьмерок и n единиц сумма. Здесь идет, получается, n восьмерок, соответственно, и n единиц. Ну, это то же самое, что здесь было. И выходит n плюс 1 восьмерок и n единиц. Что так из этого? Точнее, не что так. Что-то будет у нас вот так вот. Ну да, я сейчас Кличко выразился как. Опять выразился. Ну ладно. В любом случае, вот раз ваша сумма должна в натуральных n решаться, два ваша сумма должна в натуральных n решаться, и, соответственно, три ваша сумма должна решаться в натуральных n. В первом случае 9n равно 439, 4 до 3, 7, 16 не делится. То есть не подходит. В натуральных n не получим решение. 9n 4040. Опять не получим решение в натуральных n. А здесь 9n равно 4032. 5, 9. О, мы получим натуральное число. То есть в данном случае n у нас выходит 448. Это соответственно... У нас единиц, 449 восьмерок и всего 897 членов последовательности. Пытался писать аккуратно, но когда уже вариант заканчивается, я уже устаю неимоверно записывать, перезаписывать и так далее. Все, в принципе, вариант разобрали. Если вам понравилось, не забывайте про подписку, про лайки. Поддержите канал, он стоит на месте, не растет, к сожалению. То есть я вообще заброшу тогда точно всю эту деятельность. На этом все. До свидания.